Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. У меня, короче, у меня запоролось видео, я записывал тут 30 минут видео. Хотел записать, но там что-то оно... Голос записал, а картинка стала повисла. То с сначала. Давайте, что вам нужно знать для того, чтобы... Чтобы начать играть в мир М. Заходите в игру, создали персонажа. У вас сразу будет клиент на английском языке. Хотите поменять язык, нажимаете меню настройки, тут будет language и выбираете язык, который вам нужен. Все, изички. Вы идете по квесту, видим, я 28 уровень на данный момент. Мы идем по квесту, мы упираемся в квест, делаем квест, там он очень легкий, пока, пока люди есть, пока игра только стартанула, то вы будете быстро его проходить. За квесты очень много дают опыта, баночек. И, э, и вот такой темной стали. Также дают монеты. Сделали вот эту темную Очень интересно. Но у меня есть там теория такая. Небольшая. Но мы увидим конечно. Если ты знаешь какие-то гайды. Будут в описаниях под видео. Ссылка на телеграм канал мой. И там можешь кидать ссылки разные. Делиться информацией. Я буду с тобой делиться информацией. Будем вместе играть мир М. Если он зайдет у меня на канале. То будем играть мир М. Пока Мисс Линейдж Мобайл глухо, то ждем обнову в среду, пока поиграем в Мир М. Так, продолжим. Вот мы пошли, прошли эти квесты, уперлись там в 27 уровне. Где качаться? Поле Бичона. Конечно, есть. Если мы нажмем земли. Тут видим... 55 минут. Рекомендуемая мощь на эту локацию 2700. С 21 по 26 уровень. чудовища тут. И там очень много дают опыта. И соответственно монет. Я так зашел, побегал, но там много народу было. Так как вы бездонатный игрок, вы там выбираете поле Бичон или пещера Нефариоксов. И вот в этой пещере, я сейчас качаюсь, там где-то примерно на 200 процентов подрости мне дается около 500 опыта за моба. Быстро мобы падают в основном. Итак, автобой. Если мы нажмем, вот видим полоска ХП, полоска маны. Нажмем вот сюда быстрые настройки, да? Можем выставить расстояние там, радиус. Вежливый, ну, режим вежливого охотника, как линейки. Там включить, выключить только группа. Э, бой рядом с лидером группы, это очень круто, когда вы играете в два окна, вы можете зациклить второе окно, чтобы бил только монстров, которых вы бьете, ну, то есть первым окном, очень круто, он будет держаться рядом с вами и бить мобов, тут все достаточно понятно, тут полоска хп, при, при каких показателях употреблять баночки маны там сначала низкие, сначала высокого ранга. И пошли тут автополучение трофеев. И также, если мы нажмем меню настройки битва автопрохождение. Мы тут выставляем покупать зелье. да? Мы выставляем баночки. Какие вам предпочтительные баночки? Там 99 и 99 можно выставить максимум. И он будет... И также ремонт снаряжения он. И он будет, если вы там автоматически начальную точку возвращения. И закупаться баночками и возвращаться на охоту. Потому что у мага очень быстро баночки заканчиваются. Он вообще, эмп, жор вообще лютый. Заходим в создание и вот алхимия. Алхимия, алхимия. Чтобы выкачать алхимию нам нужна рыба. А так как рыболовство... Не относится никак к добыче. Потому что я там пострел кучу роликов. Но ни одного. В основном заработай 100 долларов в день. Там в час. В минуту. Короче такие мавродии витяака одни. И вот к чему я говорю. Ну ловля рыбы. Мы ловим рыбу. Зеркальный карп. Это вроде бы он создается. Мы можем нажать. Краски темной луны. Способ получения. Очень легко. Создание алхимия. Подземелье. Выпадает, наверное, Башня Отважных босс-полях. Если создавать вот такую итемку, это стоит 600 денег и 120 темной стали. И шанс, что оно еще не скрафтится. Вот в том-то и дело такое есть. Вот загвоздка в этой черной стали. Так вот, эту черную сталь дают по квестам. И ее тратить, если вы не донатите, лучше не надо. Рейтинг алхимии выше 20 места. Я подозреваю, вот это оно, да? алхимия. Тоже меня поправляйте. И люди будут подходить крафтить у вас вот такие баночки. И они будут за вам платить, я так понял, донатом. Золотом. Я еще не знаю, как это работает. Тут очень много интересного. Очень прикольный крафт. Мне нравится. Вот Ла-2М не хватает такого крафта. Потому что все создается, к примеру, там... чтобы создать гриб, надо там добыть мох и гриб. да. Так, способ добычи. Это только сбор. Мох же самое. Сбор, сбор, сбор, сбор. Очень круто. Очень много разных компонентов. Заточка тоже очень интересная. Мандала. Так, мандала. Я так буду по чуть-чуть рассказывать. Мандала. Я тут накидал. Это чисто от себя. Не надо за мной повторять. Я хотел себе меткость повысить. То, что у меня просто тупо не попадал мой персонаж. Одно направление там на урон... На добычу, бонус к восстановлению, вот видим, бонус выпадению монет, очень интересно. Это идет там на защиту, там мин защита, макс защита. Это так подозреваю, макс магия. Это типа максимальный урон, который может быть, и мин магия, типа минимальный урон, мы повышать можем. И самое интересное, когда вы... Аппайте с мин магии и пошли. Вы на один улучшили, вы можете дальше апать. И тоже на один улучшили, можете дальше продолжать апать. Но самое интересное, если я сейчас нажму усилить. Нужны вот такие вот камушки. Драг камень. Если я нажму сейчас усилить, если будет неудачная попытка, то оно спадет на 1. Заново нужно будет доходить до третьего уровня. Наверное так назовем. Вот 3 из 5 можно максимум 5 сделать. Если я захочу на 4 апнуть. У меня не прохнет оно. Оно спадет до первого уровня. И вы начнете заново. С 1 на 2 там 70%. Потом с 2 на 3 50%. И вот видим с 3 на 4 уже 35%. И забирается вот такая вот. Итымка. такая же есть мандала Дерева Технологии. Получается, повышает мастерство Зачарования, мастерство Рыбалки, но это надо идти и сотреть. Повышает мастерство Алхимии. Не знаю, наверное, буду вот эти два идти как-то апаться. Я вам рассказываю то, что узнал за вот эти 4 дня, что играю, когда там старт этот был. Игра довольно интересная. Жирущая на максимальных настройках видеокарту. Есть такая механика как бодрость. При заполнении полностью бодрости. Вот у меня на данный момент это 4 часа. Бонус к опыту увеличивается в 200%. И вот я не вижу смысла фармить даже на 100%. У меня сейчас должна бодрость восстанавливаться. То что я в городе нахожусь. Она в два раза быстрее в городе восстанавливается. Во время сбора рыбалки. И копание там руды. Она восстанавливается. Также бодрость восстанавливается, когда ты не в игре. Время бодрости зависит, э, я так предполагаю, только от вашего персонажа. И мы видим, у, него есть, у этого класса есть пробуждение на магию. Очень прикольно. У каждого класса свои пробуждения. Если мы возьмем красные классы, то видим, что максимум запас бодрости 24 часа. Также у синего 8 часов, у зеленого 4 часа и у белого начального. Так вот, качаться лучше при бодрости, естественно, когда она полностью заполнена. Наверное, для этого и придумана эта механика. То, что мы отправляемся на рыбалочку и стоим, ловим рыбу, чтобы восстанавливать бодрость. То, что по-другому никак. Мы пришли на рыбалку, нажали рыбачить и он стоит, ловит. У меня уже четвертый уровень рыбалочки. Стоит и ловит рыбку. Также у него есть помощник, вот такая мышь, хр хрюкая-мышь. плюс магию дает и МП-36. Но точно знаю, что эти питомцы собирают лут, то есть вокруг него 5 ячеек. Если мы нажмем навыки, мы увидим эти ячейки, к примеру, вот видим... Раз, два, три, четыре, пяти ячейках собирать летучая мышь лут. Мы стоим ловим рыбку, пока у нас восстанавливается бодрость. В игре есть три класса. Это воин, суммонер и мах. Ну, суммонер он по совместительству. Это бафер, хиллер. Так как игра разрешает играть в два окна, я создал второго хила, потому что не услышал много информации. То, что в целом люди говорили так. Мечник. Бьет мечом, хил хилит, а мах бьет магией. Вот такую инфу я по классам слышал. Если мы откроем навыки, то мы увидим, что он призывает такого фамильяра или не знаю, что это. Такого холопчика, который будет бить и принимать урон. Это очень круто. Ну, призыв 32 МП. И каждые 30 секунд. Время присутствия 26 секунд, то, то бишь 4 секунды он находится беззащитный без своего холопчика. Урон разрушением. Так как мах бьет магией, урон разрушением, урон разрушением. Снижает степень агрессивности чудовища на 2000. На 15 секунд повышает шанс крит на 10%. Очень прикольно. Итак, мы дальше видим, вот его хилл. Воскрешает 30 умерших союзников поблизости. На 30 секунд повышает уклонение от эффектов. Короче, это сумонер, ДД, Баффер и Хилл. Все в одном. Это его скиллы, к примеру, с магом его давайте сравним. То, что призыв там стоит 32 и КД 30 секунд. У мага есть скиллы, которые бьют по 3 секунды и затрата на скилл около 20 МП. По 3 секунды вы представляете, да? А тут 30 секунд. 32 МП и дальше. 2 скилла по... КД по 6 секунд. И в целом 1.18 затраты, другой 9. А характеризовать от всех персонажей, типа, э, милишник, это банка жор, э, Хилл, это сбалансированный класс, который ничего не жрет. И... Я понял, я понял. То, что ну, он тратит... Мало МП, плюс он призывает себе фамильяра, который будет наносить дамаг и принимать на себя урон. То бишь вы не тратите банки ХП. Это очень интересно. Как в дальнейшем, конечно, развитие там, ну, как он покажет себя, это надо смотреть. Но в целом это такой оптимальный вариант без доната, наверное, игры. Но я вообще не представляю, как без доната играть в эту игру. Я только могу предполагать, это... Вот, видимо, вот, он у меня погиб, и у него есть три восстановления. У меня два раза погибал. Три раза восстанавливаем. Это на день восстановления дается. Того, как вы потратите восстановление, то надо уже за монетки восстанавливать. И там будет 70% возвращение опыта потерянного. И также еще хотел подметить что что то, что что-то я заговорился уже. Уже много всякого. Я просто могу вас запутать. Потому что и там посмотрели, и то посмотрели. Не хочу, чтобы много информации давать, потому что вы запутаетесь. К примеру, вот видим, на этой локации много людей стоит, да? И вы можете сменить комнату. Вы попадете в то же самое подземелье. Переместимся. Мы в том же подземелье, но видим тут еще больше людей. Есть время кд между перемещениями. Пока проходишь основное задание, тебе нужно искать комнаты, где побольше людей, чтобы быстренько пройти. Тебе, чтобы засчитало одного моба, просто надо дать плюшку. неважно насколько урон. Ну вот, видим хила. Он призывает такого сумончика, который агрит на себя моба. Конечно, не всех мобов. Короче, все внимание на себя провоцирует. В промежуток в 4 секунды, когда суммонер... У сумонира еще колл то Потому что очень долго бьет. Очень. Может, не меткости не хватает. 152 меткости. Видим, локация уже не подходит. Нужно менять локацию, искать. Где много людей, чтобы пройти. О, ну уже прошел задание. Видим, вот за задание дают сталь, денежку, баночки, МП-шечки. На, 2, на 27 уровне на магии у меня закончились эти задания, и я решил создать сумониром, посмотреть. Потому что, ну что делать, пока мах, пока мах занимается рыбалкой. Поломалась немножко удочка, наловил рыбки. Вот такие вот мешочки падают, которые мы открываем. В мешочках тоже вот баночки. Не знаю, как обстоят в клане дела, ну посмотрим. Я еще в клан хочу какой-то вступить, посмотреть. С кланом намного легче будет. Ладно, если тебе нравится, что я делаю, ставь лайки, подписывайся на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Еще увидимся. Пока.